Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас э, набор инструментов под большой квадрат, это 3 четвертых дюйма. Набор для большегрузной техники, для сельхозтехники. Набор на 17 предметов. Код товара GCAI 1702. Набор с 12-гранными головками. Есть набор 17.01. с комплектацией одинаковой, только головки идут с профилем. Вот это вот упаковка набора. Здесь полноценный ящик идет из картона. Указывается преимущество набора, комплектация и где производится. Это остров Тайвань. Ну, то, кто все знает, это тайваньский бренд, профессиональный инструмент, отличное качество и еще дополнительная гарантия. Так, вот, вот такая вот прокладка между двух крышек ложится. И начнем с трещотки. Трещотка 3,4 дюйма. Круговой переключатель. Право-влево. Быстрый сброс, фиксация головки. Длина трещотки составляет 50 сантиметров. 43 зуба. Весь инструмент, чтобы дальше не повторяться, весь инструмент... Имеет логотип Top Tool и номер по каталогу. В каталоге Top Tool вы можете найти такую трещотку, если вы вдруг ее потеряли. Рукоятка полностью металлическая, с насечкой для того, чтобы не выскальзывала из руки у вас при работе. Материал инструмента хром ванадевая сталь. Т-образный вороток. Длина также 50 см. Кнопка быстрый сброс есть на воротке. Обычно.. Это не делают, но здесь, видите, с быстрым сбросом. Нажали и быстро сняли головку. Росток с плавающей головкой. Два удлинителя. Удлинители 100 мм и 200 мм. Также удлинители идут с быстрым сбросом. Оттянули, одели головку, отпустили. Оттянули, сняли. То для того, чтобы все было удобно. Удлинители с быстрым сбросом Два удлинителя 100 мм и 200 мм И набор головок Головок в наборе 13 штук Профиль 12-гранный Я уже говорил, что есть набор с 6-гранным профилем с, с одинаковой комплектацией Размеры головок Перечислю 19-я 21-я 22-я 23-я 24-я головка 27-я 30-я, 32-я, 36-я, 38-я, 41-я, 46-я, и самая, самая большая, это на 50 мм. Здесь нет защитного покрытия, все головки отполированы. То есть полировка, и внутри, видите, нанесено защитное покрытие. Но сама, сама головка, здесь идет полировка. С комплектацией разобрались, кейс у нас пластиковый, запирается на 4 замка, замки пластиковые и они съемные. То есть их можно заменить со временем. Соединяются крышки двумя пластиковыми зависами, внутри металлические вставки. Габариты кейса. Вес набора составляет 12 килограмм. Ширина кейса 63 сантиметра. Длина 23. Высота 10. Сверху на верхней крышке логотип Топтун. Поэтому кому нужен набор для большегрузной техники, для сельхозтехники, присмотритесь данному. Набору. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео или помогло вам выбрать инструмента, ставьте лайк. За подписку делаем дополнительную скидку при заказе. До свидания.